Логика Современный ум стал слишком рациональным. Он запутался в сетях логики. Многое оказалось подавленным, потому что логика – диктаторская, тоталитарная сила. Если логика захватывает над вами власть, она многое убивает. Логика, как Эдольф Гитлер или Иосиф Сталин. Она не позволяет существовать ничему себе противоположному. А эмоции противоположны логике. Любовь, медитация, они противоположны логике. Религия противоположна рассудку. И рассудок безжалостно с ними расправляется, убивает, искореняет. И вдруг вы видите, что жизнь стала бессмысленной, потому что всякий смысл иррационален. Сначала вы следуете логике и убиваете в жизни все, что могло придать ей смысл. Потом, убив все это, вы чувствуете себя победителем. Но внутри становится пусто. У вас в руках ничего не осталось, только логика. А что делать с логикой? Ее нельзя есть, ее нельзя пить, ее нельзя любить, ей нельзя жить. Просто бесполезный хлам. Если у вас интеллектуальные склонности, вам придется трудно. Жизнь проста, не интеллектуальна. Все беда человечества в метафизике. Жизнь столь же проста, как простороза. роза. В розе нет ничего сложного и столь же таинственна. Но хотя в ней нет ничего сложного, ее нельзя постичь посредством интеллекта. В розу можно влюбиться, можно вдохнуть ее роман, можно ее коснуться, можно ее почувствовать, можно даже ею стать. Но если попытаться разобрать ее на части, в руках останется только мертвой.